будут опубликованы в сборнике трудов, которые индексируются в скопусе Web of Science. В программу конференции было принято 156 научных статей. Конференция продлилась до 17 сентября. На закрытии участники были награждены дипломами. Артем Тупичкин, Леонардо Влетяров, Универньюз.